Сегодня в выпуске героев. Айде Ай впервые представил перед нами в первой серии первого сезона ниндзяго Преследователь. Его характер в трех словах: Честный, решительный. Иногда вспыльчивый или же безрассудный. Родился Айден в нью Ниндзяго сити Там же и вырос. Немного о родителях. Кай, его отец, он ниндзя-огня. И Скайлор, это... Не догадайтесь, она мастер янтаря. Он пошел по стопам своего отца и стал ниндзя, собрав команду новых воинов Ниндзяга. Его стихия – это янтарь. Янтарь – это камень, способный впитывать в себя свет. И Айден, как камень, может впитывать в себя силы других мастеров стихий. Делает он это самым банальным и прямым способом из всех. Через прикосновение к одаренной жертве. Однако он не знает, сколько стихий уже поглотил. Из оружия Айден владеет двумя катанами на уровне азе. Конкретного боевого стиля у него нет. Он просто использует все, что знает в своих целях. Ну а дальше вы увидите все костюмы Айдена из первого сезона. <музык> с моими комментариями конечно первый костюм Zx а тут уже обычная одежда Айдена, в ней он ходил в школу костюм Айдена Zx укрепленный с наплечниками и массивными ногами черемная форма без понятия зачем она и... но знаете я не хочу знать это в походном кино но он был в последней серии и конечно его любимая фраза Большое спасибо за просмотр Если вы хотите поддержать меня материально То подписывайтесь на мой бустер Ссылка в описании